И всем привет, дорогие друзья, с вами Сафир, и мы начинаем играть в игру Кошель. Никогда не было на моем канале, поэтому, в принципе, давайте начнем И погнали. И, короче, мы будем сражаться против одного Нубика настойчивого. Он что-то там доказывает, типа, вот, типа он крутой, всякий такой. Давайте его, вот, короче, победим. Я там какой-то китайцы, БМ, это вообще много. Поэтому давайте, в принципе, начинаем. Э, думаю это будет просто поэтому ну, давайте он э, типа, говорит кто сам уже такой давай я давайте наверное сейчас я выиграю сто процентов это будет катка вообще серьезно так вот и он вот про 228 блин я взял такую колоду, ну, думаю, ее все знают. Э, у меня нету лишь только одной карты в этой колоде. Это ночное ведьма. Дайте даже огненный шар скину, потому что, блин, он вообще изи будет. Скинул Хога и миньонов. Я скидываю, скидываю магического ученика и варс в бочку. Он молодец, убивает. Все-таки хочешь что-то дознает. Поэтому я скидываю хилку сзади башни. Жду. Накоплю их сер пока. Скидываю. Скидываю Голема. Он кидает принца. Не вовремя совсем. Я кидаю магического ученика, а не. Кидаю электрического дракона. Ему сейчас вообще просто принцу конец. Смотрите, Голем-то дошел до вышки. Смотрите, что он творит. хилка и, и, короче, дракон еще идут. Они просто сейчас вообще его разбомбят. Он ставит скелетиков под магического учника и под дракона вообще. Я кидаю бочку, чтобы защитить магического учника. И, кстати, еще дракона смог защитить. В принципе, пока неплохо. Справляемся, давайте. Типа, ух ты. Пока, давайте подождем. Скидываю хилку. Хочу его на треху забрать. Потом скидываю. Скидываю голема. Скидываю электромага. Скидываю магического учника. Он походу сдался. Давайте просто его забыми и мы все. Скидываем в бочку И просто по а то что уже победа. Все. Изи. Изи катка. Ну, хотел доказать, что он, короче, лучше меня, но нет, нифига. Нифига он не лучше. Так, давайте мы напишем. Типа, и чё Китай что-то радостный сегодня. Так, а, у меня пишет читер. Такой, чё А, злится, злится, смотрите. Злится. Он хочет еще одну катку. Давайте следующая колода. Э. Ну все, давайте мы пошли в каточку. Сейчас попробуем. Опа, стоит холга, смотри, смотри, смотрите. Смотри, смотри. это, это вообще изи, блин. Серьезно. Ага, вот скелетик в умоде, да, убил. Поэтому холка одну тычку все-таки сделал. Еще и стрелами задамажил немного, но. Это будет изи. Скидываем дракончика, скидываем ледяного мага и кладбище. Думаю, многие знают эту колоду. Она, в принципе, по своей сути тащит. Вот смотри, смотри, смотрите, что она делает. Все, просто ранесли. Он скидывает менянов и просто по фану скидывает торнадо. И просто смеюсь. Он такой типа что такой злиться там что-то пытается задевться хотя все равно уже не получится у него я его выиграл М -м -м -м. кидывают короче они хотят китайцев кинуть <с> <imprisoned> и давайте пойдем снова бы он меня читером называет а нуб короче Пока что это а, будет тяжелая каточка для него. За смотрит 2,5 человека, поэтому это уже неплохо. Он скидывает хога, конечно же, я, я и так сделаю. Че он сделал? Ладно, давайте давайте сейчас попробуем просто кладбище. Хотя, блин, я кладбище неправильно поставил сейчас. А -а -а -а -а. Ну ладно, он нуб, поэтому я все равно выиграю. Даже с, с, с, с, за счет того. Что он сделал? Даже за счет того, что я, короче, его ктиру, украли, Я все равно его за, разнесу. Давайте, дракончик, плюс ледяный маг, смотрите, что творят. Сюда еще я покидываю. Поэтому вообще жестко для него. Бам! И давайте добьем. Это, короче, он стрел скинул. Зачем? Не знаю. Барр не сделает тычку ушатки и гранд-король я просто попробовать ну так просто и подкидываю э, ледяного мага он кидает хога я решил сделать торнадо В принципе от все неплохо можно э, идти в бой ледяной маг и ски... опять он какую-то фигню делать тем временем лизиной маг, смотрите, смотрите, еще скелетики еще дамаг нанесут. А, он скидывает, короче, своих скелетов. У нас дракончика и воровскую бочку. А, все-таки. Давайте по другой стороне. он сделал, <laughs> Давайте по другой стороне пойдем. Сейчас будет вообще. Он он злится, слится, смотри, смотрите. Просто там кто-то в клане смотрит, короче, за нами. Смотрите, что я сейчас делаю. Это вообще разнос. Там кто-то еще злится. Наверное, за него болеют. Мини Пяка. Окей. Он его в прошлом бою не показывал в этом. Я их понимаю, он будет с одной колодой играть. Возможно, нет, но, скорее всего, у него мало карт. Поэтому дать ледяной маг. Подкидываем... Короче, это рыцаря. Кидаем в бочку и яд. Должен еще зайти. Да-да-да-да-да. В принципе, неплохо. Но идет мини-пека. Чуть не кинул торнадо. Давайте вот так сделаем. Ах, блин, один раз все-таки ударил. Ну, в принципе, в принципе. Пока что справляемся, что. Подкидываем э, тамбу. Яд. Кога, блин, не под... не пошел. Хотя все равно он проиграет. Жалко, я две вышки не успел забрать, но это easy Тогда просто торнадо и все. ой давайте подождем его короче мега читер ну вот, то мегануб супер ну ультра ну как его еще назвать вам пошлите бы я уже за свою родную колоду играл это спал я ей взял 5000 кубков Поэтому это будет easy, вообще изи, разнос. Давайте еще... да, да да скину все-таки бревно, чтобы Хога убить в ноль. Посмеемся. Потому что он, а ну, блин, что он делает? Принцесска... А, -а все-таки убил, да? Но он потратил стрел, поэтому кидаем бочку. В принципе, сейчас будет... Он злится, злится, злится. Дамаг мы ему пока немало нанесли. Можно вот так закидывать его. Блин, а у миньонов. Надо было все-таки э, кидать лизьму духа на миньонов. Но все равно отдыхались в ноль. М -м, охотник. Серьезно. Так, бревном. Он одну тычку сделать. А Еще и бревном продамажили. Ок, окей. Минус хок. Кидаем бочку. Ждем. Он кидает стрелы. Это все. Я пока принцессы и бочкой, просто забью его до смерти. Он реал, пока. Он реал какой-то. Ну, блин. Сюда я кидаю. Оп, блин, не успел, не успел принцессу штить. Так бы вообще снес ему вообще в ноль. М -м -м, мини пека окей. Просто отдыхаемся бандой плачет плачет минус миньона опять же тупо в ноль тупо в ноль дать бочку он огненный шар блин не закидывает пытается убить сюда людям духа он сделал это правильно но блин поздно Давай просто добьем, да, mm. добили. Там выходит охотник. Мы просто кидаем и просто ракету. Пусть у меня хоть одну вышку снесет, я ему разнесу. Чем будет дать принцессу ледяного духа? Может он что-то скинет? Как думаете? Я думаю на принцессу. Если бы на принцессу, то еще хоть как-то уже понять. Ну блин, зачем? Ему капец. Еще... <свят> <свят> Что это было, черт возьми. Что это было? Зачем он это сделал? Нам этого никогда не понять. Просто в башню по... Злиться, злиться, злиться. И просто скидываем. Бру. Ну все, победа. Изи. Следующая катка. Сейчас пройдем. А, злиться, злиться. Давайте скинем э, курицу. Давайте катка следующая и короче а вот все согласился я играю уже с другой колодой думаю тоже многие знают Колода то хок В принципе колода известная выставляем скелетиков чтобы прокрутиться ледяного голема мушкетюра сзади а голема ледяного духа выставляем краски на миньонов будет неплохо Сюда вы кидаем Хога, сюда этих огненный шар, все, скелетиков. В принципе, Хог сорите. Сори, сорите. Минус вышка сейчас будет просто ему организовано. Ты нет, он защищается Но это его не спасет. Тупо не спасет. Еще и сейчас рыцарь может помереть. Кидаем леди духа. тем мог его не поставить, то у вот. Ну, сейчас возвращаемся к вообще на изи. То, что голем взорвется. Пока что, нечестно, реал как-то из изи. Он опять. Серьезно. Жизнь ему вообще ничего. <coughs> Жизнь реалу ничего не учит. В прошлых бэх он тоже так делал, потому еще и проигрывает. То, что активировал короля, а урона им по нем больше носится. Скидал скелетику, просто. Скидываем огненшар, потому что нам нечего бояться. Потому что он, -то он вообще слабый. Он наверное, мне ничего сделать не может. Доказывают, что он типа лучше меня. Давайте проверим, проверим, да. Вот так сделали, все, рыцарю конец. Все, все, рыцарь не идет. Давайте даже бревно по приколу скинем. Давайте контр-атаку переходим. Что он делает? Зачем? Дайте. Бам! И Хог так на одну тычку больше сделает. И в принципе все, завалили, еще и скелетов убили. Поэтому пока что норм. стает учениц сменен в под огненный шар. Блин, не попал. Ну ничего, пропущу. Зачем? Лучше бы ты на мушкетера скидал. Или на хога хотя бы. Еще и стрел скинул вообще. Сюда ставим пушку, здесь мушкетер, и ледяной голем. Здесь, опа, еще и в тайминг попал. Вообще, топово поставил. Не попал, понятно, все с ним. А, ледяного духа мы убил, блин, жалко. Ну, это все. Не знаю, успеем ли мы его, нет, нет, нет, не успеем, не успеем на три короны снести. Это жалко, честно. Так бы вообще было бы смешно. И кидаем просто по фану. А и он тоже. Мы, короче, это одновременно кидаем. Пока что победа. Про 228. Что это за ник? Давайте мы напишем. Че, вот ты на ютубе? Чего? Чего, блин? Он скоро, короче, сам узнает. Ну, честно, да. Это мой профиль. Ну, вот, короче, неплохо. Удали. Удали Ну, короче, вы видели мои каточки. Ну, а так. И, короче, если вы хотите продолжим давайте... 15 лайков, да. 15 лайков. И я сниму новое видео свое. М -м, какой там был ну, Он, кстати, из ткана ушел. Поэтому такие вот дела. А, кстати, если кому интересно, вот моя колода, спулбейт. У меня немного осталось. и там бочку прокачаю и будет вообще тащить. В принципе, было неплохо. Поэтому с вами был я, Сафир Всем удачи, дорогие друзья и зрители. Всем пока.